Как проставлять ссылки в видеороликах на товар? Самое главное правило должна быть релевантная ссылка, то есть именно та ссылка, о которой идет обзор, на именно тот товар. Это важно. Не пытайтесь манипулировать, не отправляйте своего посетителя или зрителя в каталог или там прямо на страницу оплаты либо какую-то другую страницу. Одна ссылка, один обзор на один товар. А, еще есть вариант проставить утм метки. Именно благодаря им вы будете видеть, откуда к вам, с какой части ролика к вам пришел в магазин или в корзину, к вам пришел посетитель. Именно благодаря аналитике или УТМ-меткам вы будете знать, в какой части ролика у вас э, конвертнулся посетитель вашего покупателя. Э, у меня есть кейс хороший кейс, когда посетители приходят прямо из комментариев. Э, хотите узнать больше, звоните по этим контактам, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания.